Я вот все-таки, ну, мне стало как-то легче. Угу. Ну вот, действительно, мне стало легче. Я хочу куда-то куда двигаться, я хочу выходить с дома, я хочу выходить угулять, потому что я ну, я месяца четыре вообще не выходила никуда. Мне хочется, наверное, дышать и жить. Вот так вот. Я вам, наверное, вот так в двух словах скажу. Это здорово. Как-то встала в 9. переделала кучу дел. Мне дочка звонит, говорит, может ты делаешь, я говорю, говорит, ты время вообще видела, ну, как бы, ну, там, вообще для тебя непонятно. Uh -huh. А потом я вообще в обед спонтанно собралась и уехала за 700 километров в Кроцениках. Вот. Ну, я вам хочу сказать, мне, наверное, стало, ну, вот, знаете, как, mm -hmm. даже не знаю, как вам это писать, если я лежала, как они оба на диване, я не знала, что я хочу, я, я не понимала, что я вообще, мне надо или не надо. Ну, вы видели, мое, наверное, состояние, когда я вам да? позвонила первый раз. Я вам сказала, что воля, что неволя. Да. на я благодарю вас за вашу работу. Спасибо большое, что вы меня как-то чуть-чуть стряхнули, потому что, ну, как бы я понимала, что я уже не то, что на нуле, меня вообще нет. Потому что я понимаю, что это вот такие вот просто знаки.